Всем привет! С Вами Кривуля Андрей Чали, и это вторая часть урока по Quixel Mixer Asset. Теперь поговорим о создании кастомной кисти в 3D-Code и использовании ее в Quixel Mixer. Создаем Surface Sculpting сцену и создание кисти я покажу на примере плитки с арматурой. Для того, чтобы создать плитку, идем в примитивы и выбираем Box. После чего масштабируем его таким образом. После чего нажимаем Apply, чтобы плитка перенеслась в сцену. Так как до нажатия этой кнопки, у Вас было просто превью во вьюпорте. В итоге, Вы получите такую плитку с фасками. Теперь давайте ее клонируем три раза. Для этого нажимаем на иконку Дубликат слоя. Перемещаем таким образом и поворачиваем, чтобы внести разнообразие. При нажатии клавиши 5, Вы сможете перейти в ортографический вид. А просто кликнув на объект, Вы автоматически выберете слой с ним, если включена опция Pick-By-Click. В итоге получили такой ассет с четырьмя плитками. Идем дальше. Теперь для каждой плитки выставим количество полигонов равное 100 тысяч. Для этого просто выбираем слой каждой из них и нажимаем Enter. После чего вводим нужное значение в появившееся окно. Чтобы проверить сетку, нажимаем W. Плотную сетку я сделал для того, чтобы добавить детали каждой плитки, например, какие-то скосы или трещины. Чтобы сделать раскол плитки на несколько частей, я использую инструмент Котов. Затем, выбираю профиль кривой и начинаю построение раскола. После чего нажимаю Enter, чтобы сгладить резкие края. Также, Вы можете сделать какие-то сколы с помощью инструмента Vox Extrude. Выбираем его, рисуем нужную маску при включенном Ignore Backface и настраиваем силу Extrude. Затем нажимаем Enter и сглаживаем края. Также, Вы можете использовать инструмент Spikes для каких-то сколов. Просто удерживайте Ctrl во время построения маска, и Вы будете получать такой результат. На следующей плитке я покажу работу инструмента Split, который позволяет отрезать куски геометрии и помещать их в отдельный слой. И с ним можно отдельно работать. Например, с помощью инструмента трансформации как-то его повернуть. Pivot Point трансформации перемещается с помощью зажатой клавиши SHIFT. И не забываем нажимать Enter, чтобы сгладить края. Следующую плитку тоже разбиваем с помощью инструмента SPLIT и отрезанный кусок немного смещаем, чтобы получился такой результат. Теперь данный слой превращаем в воксели и добавим детали с помощью воксельных инструментов. Выбираем 2D Paint. В альфах выбираем квадратную кисть и этим инструментом тоже можно рисовать повреждения, скосы и так далее. Удерживая Ctrl, делаем маски по всей плитке. Дорабатываем некоторые детали с помощью Pinch Edges. И с помощью Polish кисти, полируем скосы другой плитки. В итоге, получаем такой результат. Теперь давайте добавим какие-нибудь трубы или арматуру. Для этого создаем новый слой и выбираем инструмент Curve. В пресетах Вы найдете что-то похожее на арматуру. Выбираем ее. Простым кликом мыши создаем специальные точки, которые можно перемещать в любом направлении. И как только Вы будете довольны результатом, можно нажать Apply и добавить объект в сцену. Затем, можно выбрать любой шейдер для этого объекта, чтобы было удобнее различать плитку и арматуру. С помощью инструмента Transform настраиваем положение данной арматуры. Затем дублируем слой и проделаем те же операции, формируя нужную композицию. Единственный момент, который нужно не забывать. Displacement в Quixel Mixer применяется к плоскости. То есть, это обычный 2 d displacement без учета векторов. Поэтому, так как я сделал сейчас, не стоит делать и нужно сразу же поправить этот момент. То есть, убрать сильно торчащие области геометрии. Если же Вы хотите их оставить, просто делаем ретопологию данной части и переносим в 3D. А дисплейсментом делаем все остальное. Но мы сейчас говорим о создании кисти, поэтому не стоит делать такие торчащие объекты. И я думаю, такого объекта достаточно будет для нашей кисточки в Quixel Mixer. Теперь давайте это все экспортируем и наконец-то добавим в него.